Toyota Cambridge LX 2011. Отличное внешнее и техническое состояние. Мотор коробка ходовой в идеале. Машина полностью шумоизолирована. Салон велюр. Камера заднего вида, парктроники спереди и сзади, круиз-контроль, бортовой компьютер, сигнализация, центральный замок, масло заменено, документация один год, тонировка окон один год, монитор, система акустика, GBL, дорогостоящий чехол в салоне. Шины и диски новые, реальный пробег, своевременное прохождение, техническое обслуживание, вложений никаких не требует, в салоне не курили, передние и задние электростеклоподъемники, складывание зеркал противотуманные ксеноновые фары. На автомобиле проведено полное техническое обслуживание, заменены все расходники, проведена предпродажная подготовка. На данный момент автомобиль не требует никаких вложений. Сел и поехал. Торг с реальным покупателем. Варианты обмена тоже рассматриваем. По поводу вопросов вы можете заходить на сайт КумакТиДжей или позвонить по номеру 919-95 37 37.